Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Смирнова Елена. Я из города Рыбинска, Ярославской области. Мне 52 года. Хочу оставить свой отзыв о прохождении курса про зрение. Это был мой первый курс в Академии Анатолия Александровича Некрасова. Решилась я на него, потому что у меня с детства очень плохое зрение, сильная близорукость, осложненная астигматизмом. И я решила пойти в этот процесс, чтобы улучшить свое зрение. И хочу с уверенностью сказать, что этот курс кардинально изменил меня, изменил вообще мою жизнь, мое мировоззрение. И самое ценное, что есть в этом курсе, это не только те замечательные практики, физические, энергетические, которые даются нам в курсе, а то, что здесь проходит глубинная проработка всех причин возникновения плохого зрения. Во время прохождения курса у меня улучшилось зрение, Вдаль, в правом глазу, были еще некоторые изменения к лучшему на физическом уровне. Но главное, что мне не захотелось останавливаться. Я поняла, что процесс самосовершенствования безграничен. Я стала более спокойной, радостной. У меня появилось больше сил, энергии. Улучшились мои отношения с близкими и родными. И я считаю, что этот курс нужно проходить не только тем людям, у кого есть проблемы со зрением, но каждому человеку. Я выражаю огромную благодарность Анатолию Александровичу Некрасову и Ирине Генашевой за этот чудесный курс и рекомендую его всем. Благодарю!